Привет, меня зовут Сергей и в данном видео оно будет очень интересно и насыщенно, потому что мы будем разбирать модель Рябушка Smart 70, Рябушка Turbo 70, в общем все модели Рябушки в вот таком корпусе и я вам объясню те нюансы, за счет которых они отличаются друг от друга. Потому как инкубатор в принципе один в одном корпусе, но есть разновидности терморегуляторов и механизмы переворота. Итак, начнем с того, что данный инкубатор идет в двух переворотах. То есть есть отдельная автоматическая модель, мы ее в другом видео уже разобрали. Вот. И есть модели, которые идут либо с механическим, либо с ручным переворотом. Если переворот ручной, то корпус, корпус нижняя часть представляет из себя вот такой внешний вид, где нижняя крышка сделана ну, из пенопласта, прессованный в прессформе, то есть плотный, хороший, качественный пенопласт. Потом идет вот такой вот поддон поддон, ну сверху на который вы, вы закладываете яйца, и две тарелочки, куда вы заливаете теплую воду. Вот, поддон ложится сверху на вот эти тарелочки, и сверху выкладываются яйца. Яйца маркируются, и потом переворот происходит путем, каждый раз открывается, поднимается верхняя крышка и переворачивается руками. То есть, такой переворот есть у двух моделей. Это модель рябушка-турбо с цифровым терморегулятором и рябушка СМАРТ с аналоговым терморегулятором. Либо же, либо же идет с вот таким вот механическим переворотом. В чем отличие? В том, что также присутствует... Ой, уронил. Также присутствует поддон, также присутствуют две тарелки для воды, но еще присутствует вот такая вот сетка. В корпусе есть отверстие через которое мы будем продевать, продевать вот такой вот толкатель и соединять его с сеткой. На сетку одеваются 4 уголка. Уголки эти могут регулировать сетку по высоте. То есть на них есть нанесены цифры, цифра 1 или цифра 2. Если, например, 1, то сетка будет выше от поддона, на котором она будет, скажем так, перекатывать яйца. Вот, если цифра 2, то она будет ближе. Ну, там двоечка, например, используется для э, инкубации перепелиных яиц, единичка для гусиных, ну, там, куриных, ну и так далее. То есть, все это, вся информация есть в инструкции. То есть, закладываются э, яйца, закладываются уже вот внутрь этой сетки. Сетка вот, вот таким вот образом устанавливается э, э, в поддон, и ручка продевается... Через это отверстие. На конце этой ручки есть такой крючочек. Сейчас я его зацеплю. Крючок цепляет сетку и переворот происходит вот-вот с помощью такого движения. Толкается сетка с помощью толкателя. И яйца перекатываются с одного края на другой. То есть переворот достаточно не трудоемкий, простой. Вот, разница цены между инкубатором с, инкубатором с ручным и с механическим переворотом, в принципе, несущественна. Там порядка 30 или 50 гривен. Вот. Существенная разница у нас в скажем так, терморегуляторе. Первый и самый дешевый вариант это аналоговый терморегулятор или механический. Он из себя представляет вот такое вот э, поворотное колесико, где поворот с помощью пальцев происходит. В комплекте идет градусник э, спиртовой. Он э, закладывается внутрь, внутрь э, ложится на яйца, напротив смотрового окна. И то есть вы, видя температуру, которая внутри инкубатора, э, с помощью вот этого колесика э, ее регулируете. Либо повышайте, либо уменьшайте. Какой минус, процесс достаточно трудоемкий. Внутри будут вот такие вот нагревательные элементы, инфракрасные. Собственно, и все. То есть вентилятора здесь нет, модель самая бюджетная, самая простая. То есть ее плюсы это, конечно, низкая цена. Следующая модель будет уже дороже, вот, и она с выносным терморегулятором. То есть, это обычный розеточный терморегулятор, вот, на конце термо... шнур, ну, где-то метр, наверное, на конце шнура датчик. Датчик этот помещается, помещается через данное отверстие, и располагается он должен на уровне яиц. Провод подключается внутрь терморегулятора и терморегулятор вставляется в розетку. Вот таким вот образом. На терморегуляторе будет показано Установленная вами температура. И в принципе он будет точно так же настраиваться, как и терморегулятор, который встроен в верхнюю крышку. Почему же производитель выпустил такого типа терморегуляторы? Я вам сейчас объясню. Сделал он это для того, что частенько при модернизации инкубаторов Терморегулятор уже невозможно поменять. Проходит год, второй, третий, и терморегулятор модернизировал, и уже терморегуляторы к старым моделям не выпускаются, и их невозможно поменять. Люди жалуются, выбрасывают потом терморегуляторы, инкубаторы, потому как ими нельзя пользоваться, терморегулятор вышел в негодность. Так вот. Вот так, так, такое решение вопроса поможет вам при, при, после того, как терморегулятор ушел в неисправность, в негодность, его выбросить и купить любой другой розеточный терморегулятор. Таких на рынке у нас сейчас полно. У нас на сайте их представлено тоже несколько позиций разных терморегуляторов, совершенно по разным ценам. Поэтому этот вариант подойдет на перспективу, когда вы планируете пользоваться инкубатором долго и счастливо. По нагревательному элементу у него идет тоже ленточный инфракрасный нагреватель без вентилятора, то есть достаточно простой, тоже что обусловливает в принципе, дешевизну данного, данной модели. То есть эта модель дороже идет, чем аналогичная с аналоговым терморегулятором, но в то же время она уже более функциональная. Следующая модель это Turbo 70 со встроенным терморегулятором, цифровым с дисплеем. С обратной стороны уже будет керамический тен, сверху на котором установлен вентилятор. Вентилятор обдувает этот тен и теплый воздух получается по стенкам будет спускаться внутрь инкубатора. Модель эта немного дороже предыдущих двух, но что говорит за ее, в чем ее преимущество? В том, что есть вентилятор. Как ни крути, с вентилятором инкубатор работает лучше. За счет постоянной циркуляции воздуха температура будет равномернее распределяться, чем в аналогичном без него. То есть и по углам, и в центре, и по бокам. То есть она будет более равномерная. Терморегулятор цифровой с дисплеем, на дисплее указана температура, подробнее как его настроить, какие там есть настройки, мы рассмотрим в других видео на нашем канале. В принципе хороший вариант, хороший вариант за умеренные деньги. И последний вариант который выпускается только с механическим переворотом. Это, скажем так, новинка данного производителя. Это рябушка турбо с возможностью подключения к аккумулятору. То есть сделан он достаточно, точно так же, как турбо 70. То есть здесь нагревательный элемент, вентилятор. Но в отличие от другой модели, ну, он естественно самый дорогой в этой линейке. В отличие от других моделей у него есть вот такое вот соединение и блок питания. Мы берем блок питания на конце которого он опять. На конце которого вы видите такие вот в принципе массивные удобные крокодилы которые можно сразу подключить к аккумулятору. Соединяем его. Второй конец. Это не отсюда. Второй конец мы подсоединяем в сеть 220. То есть производитель нас уверяет, что можно одновременно подсоединять и 220, и 12 вольт. При, в том случае, когда подсоединено 220, аккумулятор не, рабо, аккумулятор, да, не работает, он не разряжается, он, он в таком ждущем спящем режиме находится. Если мы подсоединяем аккумулятор и в сети, например, пропало, пропало электричество, напряжение, то э, инкубатор будет работать от... Аккумулятора. Переход этот происходит автоматически, то есть никаких специальных кнопок нажимать не надо, все перейдет автоматически и при том, когда появится электричество, он обратно вернется в, в работу от 220. Итак, в этом видео мы рассмотрели всю линейку инкубатора «Рябушка» в таком вот небольшом корпусе. Это Smart 70 и Turbo 70. Рассказали вам об отличии между ними и ценовой политике. В принципе, инкубатор достойный, хорошо сделан, и за эту цену, ну, мне кажется, лучшего вы не купите. Чтобы узнать цены на все вот эти модели, которые мы проговорили, вы заходите на наш сайт, ссылки будут в описании под этим видео. Переходите, если что-то было непонятно, если я непонятно объяснил, вы, конечно же, пишите нам, мы всегда ответим. Если видео было полезным для вас, ставьте лайк, пишите слова благодарности и подписывайтесь на наш канал, здесь вы найдете много очень интересных, полезных видео. На сегодня спасибо за просмотр, пока!